То есть сегодня я бы хотел сделать обзор на пылесос, вот такой вот строительный крхер VT-3P. То есть расскажу предысторию. Естественно, настолько нужен был пылесос, поехал в магазин, хотел купить макиту за 12 тысяч, но Сипы и продавец, как всегда, влез и сказал, что вот этот крхер ничем не хуже, будет работать траля ля лю в общем, не слушайте продавцов, конечно, надо было, наверное, лучше брать Макиту. Ну, не знаю, конечно, не пользоваться Макитой, к сожалению. Может, она тоже не очень хорошая, скажем так, потому что сейчас расскажу про этот пылесос. Вот. Ну, в общем, так. Да. Ну, есть вот такая вот розетка двух, трех, вернее, положений включена и включена, включена только тогда, когда в розетку втыкаешь инструмент в инструменте нажимаешь кнопку, он начинает работать выключается через пару секунд после того, как инструмент выключается вот, то есть эта розетка это плюс маленький вот такой вот шланг, это минус соответственно нам пришлось сразу же докупать Значит, Из минусов у этого товарища очень ненадежные вот эти застежки, которые как-то они болтаются, он мне не очень нравится, как она его притягивает. Да? Вот такой вот фильтр. По фильтру значит, ну, фильтр как фильтр. Вот. По мощности, когда это все делает чисто, то есть фильтр чистый. Соответственно, у ну, него в комплекте еще мешки есть, будут чистые, да. Он тянет довольно-таки неплохо, довольно-таки. Вот. Но как только начинает забиваться, то тянет уже нехорошо. Вот. Так, еще из плюсов, конечно, то, что он компактный. Макета, допустим, была в два раза больше и тяжелее. Соответственно, хранить позитив, а было бы тяжелее. Вот. Еще немножко в этом же обзоре добавим, наверное, процеку, так называемый. Вот, вот, вот. То есть, соответственно, сделали вот такой вот циклон, скажем так. В интернете есть, как это все дело делается, да? Вот. Внутри двойное дно, ну как и дно, а из еще одного ведра, чтобы не склопывалось. Колечко тоже из шитрока, значит. Здесь у нас такое изобретение из трубок. Шарик, в бок и к нему уже сам пыль сборился вот так это все дело снизу выглядит вот. и значит основной мусор у нас летит сюда к циклону самый крупный тяжелый который от производителя, чтобы самый мелкий мусор на него собирать и менять его вовремя, тогда будет нормально тонуть. Ну конечно, когда мешок тоже забивается, тоже начинает падать мощность, нужно его менять. В общем, нужно покупать мешки. В мешков никак, как, потому что, так говоря, циклон всю пыль сюда сосал, все очень хорошо и в шоколаде, это все пи-пи-пи-пи-пи-пи, в общем, забивается. Товарищ фильтр с товарищем мешком и товарищ пылесос не тянет. Вот. И это все очень сильно огорчает, когда тебе нужно больше пылесосить. Мы экспериментировали также с водой. Наливали сюда немножко воды, она начинает шланг подсасывать, то есть нехорошо, начинает шланг обрастать всякой пылью мокрой. Даже сюда немножко наливали. То же самое как бы. Эффекта мало, то есть нужны мешки, и мешки надо менять, поэтому стопроцентной пыль этот циклон не обеспечивает. Может, конечно, не знаю, у то супер какие-то циклоны там свыше всякими конструкциями, но, но, но все равно, мне кажется, мелкая пыль попадает в пылесос. Вот такие вот дела. Еще в комплекте с пылесосом идет такая вот фигурина для подключения инструмента, как бы ступенчатая, да? Хорошо, как бы, что он есть. Ну, на этом как бы все, работать им можно. Лучше, чем без него. Ну, возможно есть, я думаю, по-любому аппарат и получше. лучше. Стоило, кстати, 6 тысяч. Но ну, где-то так. Ну, за свои деньги, в принципе, нормально. Все, всего хорошего, спасибо. До свидания.